Уважаемые жители Октябрьского района, мы рады вас приветствовать на встрече с депутатами Народного хурала Парламента Республики Калмыкия. Мы эти встречи проводим по графику, утвержденному Народным хуралом, и выезжаем практически ежемесячно по всем районам республики. Ну, Во-первых, нас... К этому обязывает статус депутата Народного хурала. И это отражено значит, ну, в законе о депутатах Народного хурала. То есть связь с народом она должна быть постоянной. Для чего? Для того, чтобы мы знали о ваших чаяниях, о тех проблемах, которые у нас значит, в районах. Вместе со мной значит, на этой встрече присутствует... Сергей Александрович, депутат Народного хурала, действующего созыва. Вот. Ну и э, представитель общественного движения ⁇ «Наша Калмыкия ⁇ Гушиев, Санал Балиревич. Спасибо. Ну, здравствуйте. Я хотел бы тут немножко расширить того, что Нина Горяева говорила, так как она рассказала, что является заместителем комитета. С заместителем председателя комитета по законодательству Народному Правлению. Что у нас происходит в республике? Общими словами, это и шатание. шатания. Если конкретно сказать, все началось, мне кажется, с 2015 года, когда налоги отдали на откуп субъектам, в этот момент налоги задрали до максимума и многие позакрывались. Но это только начало было. Теперь э, многие перешли за пределы республики, там э, юрлицу открыли, а работают здесь, внутри Калмыкии. Налоги туда платят. Э, и что происходит дальше? Это как на ком ком на, на, на, на, накладывалось, накладывалось, и вот получилось на, к тому пришли к тому, что получилось. В 19 году, когда пришел к нам Хасиков, у него же была программа борьба с этим... С коррупцией, там и все такое, там все красиво, все написано было. Ну вот только что получается. Ставит министров, там, знакомых, друзей, родственников, там везде нету никакой приготивы, что человек профессионален. А то, что до него это творилось, оно потихоньку на него накладывалось. Э -э почему с 2019 -го года до 2020 -го года. Долг у нас вырос, раз вырос. И вот сейчас как раз, получается, точка невозврата практически, да? Когда взяли они 2,8 миллиарда, и у нас долг вырос 7,2. Это с учетом того, что у нас в прошлом году, когда мы бюджет закладывали, как бы суммы всех, всех хватало денег, как бы, да? Но прошло только полгода, полгода, и денег уже нет. А нам еще полгода жизнь. Это, получается, еще будут кредиты брать? Вопрос. Если уже сейчас, получается, учителям, там, кто уходит в отпуск, не, не, не, не уплачивает зарплаты. Да, сегодня мы не И это говорит о том, что неправильная вообще политика кадров. Друзья, вот вы, наверное, замечаете, да, смотрите новости, как быстро меняется замы, министры, все. Целая карусель. Если человек приходит, он буквально. Ну, Три-четыре месяца, ну, в лучшем случае, полгода отработает, все, меняется. Хотя это было там друг, одноклассник, да? потому что нет вообще понимания, как выстроить всю эту выстроить кабинет министров, чтобы работал. Вот, и мы приходим к тому, что у нас ситуация у нас такой... в такой республике на... наступила патовая. Непонятно, чем закончится, что будет в декабре-ноябре месяце. Когда у нас сам министр э, док, все время на сессиях докладывал, у нас бывают задержки в ноябре-декабре, потому что там деньги там, пока приходят на января. Но сейчас, если уже сейчас нет не, не, не, берут такие суммы, что будут в декабре-ноябре? Вопрос. Здравствуйте, уважаемые земляки. Меня зовут Убушиев Санал Валерьевич. Ну, я думаю, что некоторые многие из вас не знают. И в Кубарульском районе всех собрали у нотариуса и все дали подпись. Независимо от того, от, от партийной принадлежности. Например, я точно знаю, вот, в Черноземельском районе депутат находился в больнице. После инсульта. После инсульта находился в больнице, он уже... П -п -п -п -п покойный, да, Чемидо Петр Андреевич? Да, к сожалению, конечно. да. К сожалению, он покойный, Чемидо Петр Андреевич. И к нему просто приехали, взяли его с больницы, спустили и сказали, ну мы же за, за, за, за Он говорит, а кто от коммунистов? Они коммунисты ник ник ник никого не выдвигают. И естественно, он по после инсульта поехал к Натальюсу в Троицке его отвезли, он там под -под подписал. вот в Селином районе один депутат коммунист, который заранее уже пообещал дать подпись в пользу кандидата от КПРФ. Ему приехал председатель собрания депутатов и еще один депутат. Ну они тогда все, честно говоря, лебезили перед Хасиком. Тогда Хасиков только пришел, и они хотели там так прогнуться, чтобы там, заработать себе определенных бонусов. И они приехали. К депутаты которые после операции вот шунтирование знаете да, ну, да, меня он был как все этому вот так и его уговорили обманули сказали что можно за двоих, можно за двоих. а то что будет подпись которая была раньше действительно они об этом ему не сказали Кроме этого, у нас есть депутат Манжиева Ирина, она из Вибурульского района. Она уехала за пределы Ванадар. На Чукотку она уехала работать со своим мужем. Она молодая девушка, уехала работать со своим мужем. Что сделали? Они туда поехали. Взяли у нее подпись там у нотариуса и приехали. Понимаете? Я туда полетел, потому что нам подписи не хватало. Для нас это было важно. Я туда полетел, 9 часов туда лететь, ну, там, через мост все это, это ну, ну, хоть на Камчатку съездил, да? Поехал туда, нашел ее с ней, поговорил. Она, а, перед, а перед вами уже приехали лететь. Представляете, на, на что вот да, власть. У, да, ухищалась власть, чтобы не допустить оппозиционного кандидата. И, все, и мы все видим то, что, мы все видели, когда нам Сырман Жиев говорил, Хасику в прямом эфире предлагал, да, да, давайте, останемся один на один и по чесноку, по, по честному проведем выбор. Но они этого не сделали. Все равно мы, как-то у нас удалось в Целинном районе провести нового депутата, завести по суду. Мы отбили его подпись, но одной подписи не хватило, и еще там было одно основание, но это тоже по определенным причинам, естественно, зависим за от нас. Но, то есть, я хочу сказать, Этим самым я хочу вам сказать то, что ну, Хасико уже изначально играл не по правилам. И вот эти 85%, и сколько там, 80% он взял, это все ложь, потому что мы, ну, как, оппозиционная партия, да, я не люблю слово оппозиция, но представители своей да, определенной позиции, мы не смогли поставить на наблюдателя по всем, по всем участкам, поскольку вы знаете, кто был кандидатами, да, в спойлер. Они пошли, им было без разницы. Естественно, им раздали этот муниципальный фильтр. Есть, я знаю, депутатов районного звена, которые ходили и давали, вот, им звонят и говорят, так, идите вторую подрезайте за Манжикову, за Выскуаркатом, да, за, за Мучаеву, вот так, и они шли. То есть, наши жители, просто говорят, приспосабливались таким образом. И что... До настоящего времени происходит. Но я думаю, то, что за два года, уже два, да, с лишним года, Хасикова нам уже показал, то, что он ни к чему не способен ничего делать. Но дело не в том, что здесь там уже не о профессиональных качествах идет речь, а его именно духе национального самосознания, как он относится вообще к народу, как он относится вообще к территории. Зарплату они не получают. Прокуратура возбуждает дела, и то она так вяло реагирует. Я вот лично при встрече говорил этому Виталию Хрилову, молодому Говорит, главе, которого еле как протащил до да, Хасиков. Когда где, где, там а, не пускали его, да, которые разбирались в вообще, как в так и в Они не пускали его. Но Бату сказал, это эффективный менеджер, он сможет. К чему он приходит? Нету. К КТК... Должно Черноземельский и Киберульский район более 300 миллионов. Вы Кибрульский 140 миллионов бюджет Черноземельского на Январь было 214 миллионов. Не подают в суд. Я задавал этот вопрос на, на, на публичных слушаниях. Я задавал Зайцеву вопрос. Почему не, не подаете в суд? Зайцев сказал, да. Мы будем, на, надо нам кредиторку снимать, они будут отвечать. После вчера мы были как в ЧКК Нету, Нет, никто ни, ничего не подавал. Я сейчас не буду говорить про себя, не буду говорить про партию, но мне бы, вот всегда я говорил после, вот как случилось это на выборах у нас в ВГС, я всегда, я очень был разочарован тем, что население нашей республики голосует Вяло, во-первых, голосуют и, и голосуют за тех, ну, кого не надо, наверное. Да, у нас очень сильный разве, страх, да, то, то, то, что уволят, заберут, что-то случится, и все голосуют за одну и ту же партию. Я очень, ну, я, я, я честно говоря, я разочаровался, наверное. Именно на вот этом разочаровании я начал свою деятельность, чтобы да, дальше пошел. Дальше пошел. И мы показали, вот, мы придумали с активистами ходить к тем депутатам, ЭГС которых избрали. Мы, мы стали их показывать. Я думаю, вы все видели, посмотрите. Люди не могут взять на себя ответственность и сказать, вот мы ходили по трапезнику, задавали вопрос, они не могут сказать, я считаю, что там трапезник был, ха-ха, хороший менеджер. Они говорят, там, 9 да, сентября у нас были выборы. Все говорят, мы выбрали главу Хасикова. А глава Хасиков нам сказал, нам поставил трапезников. А, так что мы из-за того, что батут него, то есть они не имеют своего мнения, не могут сказать, я там выбрал потому-то, потому-то, потому-то. Естественно, это отсутствие ответственности, ответственности определенной. А ты депутат. Представляете, депутат не может там высказаться, сказать. То же самое происходит в народном хурале. Междуфракционная группа работает, да. Я очень рад то, что к группе присоединились представители партии власти, да? Но это действительно те люди, которые переживают за наш народ. И вот про выборы очень часто. Сейчас каждый день. Вчера встречался при приехали из города Яковска, встречался с тремя парнями по очереди. Встречался, разговаривал. Вот активисты. Движение это наш город, создали проект Твой выбор, куда они призывают молодых, активных ну, всех граждан идти на выборы в качестве наблюдателя. То есть, здесь смысл не в том, чтобы кого-то избрать, а смысл в том, чтобы провести на территории Калмыкии честные выборы. Ребята призывают. Я вот ну, с довольно-таки активными гражданами вчера разговаривал. Боятся. Бояться сказать. Бояться, я говорю, ну просто видео запишите, у вас есть подписчики. Может быть, из ваших кто-то придет. Зачем бояться? Я задаю вопрос, а тогда зачем вы там сели на этих коней, одели да, калмыцкие костюмы, поете там сверху И вы не можете видео записать. Молчат, ничего не говорят. Здесь именно вопрос о национальном самосознании. Когда мы население Калмыкии поймем, что именно вот эта площадка выбора, как, как акция, нужно встать и проголосовать. Мы уже не говорим там, за меня, там, за КПРФ. Мы, мы говорим, сделайте честный выбор свой, по, по, по душе, по сердцу. Вот у меня желание, чтобы мы, население Калмыкии, мы Калмыкии, да. Научились правильно выбирать достойных для себя людей, чтобы завтра не, не, не говорить, а, все сделано. Значит, мы, значит, мы да, достойны такой власти. Вот Ба Ба Бату говорит 85%, да? Где эти 85%? Никто его не защищает. Из депутатов, да, до которых мы ходим, никто не, не говорит, что он там хороший менеджер, а просто вот это как власть. Они ему подчиняются, и все. Хотя депутат не, не должен подчинять. Один чайвит Джангая говорит, Бату хороший мужик, и не может объяснить, что хорошего, понимаете? Вот Форту хотели получить льготы по полтора миллиарда рублей, чтобы не платить налоги в бюджет Калмыкии. Это вентальные электростанции. Они хотели, то есть законопроект уже был готов на сессии в декабре, а внесение рассмотрение бюджета на 20. 1, 22, последующие годы уже этот законопроект был готов предоставление им э, льгот. Но мне это хорошо. Да, там, вот, я благодарен нашему населению, то, что они нам там, скидывают сообщения у нас вот так вот так вот. И ко мне попал этот законопроект. И все, мы опубликовали в соцсетях, начали писать, бомбить, все, все, все. Не смогли, не смогли власти его даже внести, понимаете. Потому что, если бы они не сли, то они бы были под ударом под ударом населения. И другие активисты это раскачивают, это очень хорошо. Вот это и есть работа там, ну, оппозиционных сил. Да? Ну, ну, нас так называют. Ну, и место. она получилась. То, то есть мы не дали по ауфорту полтора миллиарда рублей в качестве э, предналоговых льгот. В итоге получается, ну, кстати, с этим, ну, по моей информации, они по Форда от этой идеи не отказываются. Еще как-то хотят протащить, но уже так понимаю, что идут переговоры, если они там где-то определенную часть социалки закроют. Какие-то объекты, все это, все это. Может быть, может быть на, на это пойдут. Вот так-то, таким образом. Вот вкратце я еще рассказал о деятельности, да, вот об основных. Ну вот так вот. Спасибо вам, спасибо, что пришли. Да, конечно. Чуть-чуть, а, видимо, только на начало, да Конечно, на. Конечно, начало. Спасибо. Если есть вопросы, можете задавать.